Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим Клоч. Клоч – один из древнейших езидских праздников. У езидов этот праздник называется Клоч Асери что в переводе означает Клоч – начало года. Фиксированного дня в году для этого праздника нет. Отмечают Клоч в первую среду марта месяц по езидскому солнечному календарю или в третью среду марта по григорианскому календарю. Но наша семья всегда готовит вторник, и только в среду мы уже разрезаем на куски. Почему именно в этот день, спросите вы, в зависимости от года по грегорианскому календарю, третья среда может коремлиться в диапазоне 15 до... 21 числа и таким образом совпадает или очень близко к дню весеннего навроза, который справляется 21 марта всеми курдами и персами. Каждый год в определенный вторник или среду марта каждой семье хозяйка печет клоч, тесто которой обязательно кладут бусинку или маленькую монетку. В следующий день в среду или в четверг рано утром в присутствии всех членов семьи глава семьи молхи моли после произнесения соответствующей молитвы разрезайте его на ровные части затем одну половинку деля на ровные куски на 7 кусков в зависимости от пожеланий главы семьи каждый из которых приносит дар божествам и святым итак что же нам понадобится для приготовления клоча итак нам понадобится мука вещего сорта примерно 500-600 граммов, это порядка 3-3,5 стакана. Сахар, примерно 1 стакан, это порядка 200-250 граммов. Два яйца и один белок. Нам понадобится еще желток для смазки. Одна чайная ложка соды. Сливочное масло комнатной температуры примерно 120-130 граммов. 250 граммов йогурта или сметаны полтора чайная ложки разрыхлителя нам еще понадобится один ваниль если нет ванили можете использовать ванильный или же ванильный сахар и нам понадобится еще вот такая бусинка и одна чайная ложка соли итак первым делом нам нужно смешать яйца с сахаром Яйца и один белок нам понадобится. А желток мы не выбрасываем, а в конце будем смазывать наш пирог. Добавляем к яйцу сахар и хорошенько перемешиваем. Сюда же добавляем одну чайную ложку соды и полтора чайные ложки разрыхлителя. Все хорошенько смешать. Сюда же к этой массе добавляем наш йогурт. Все хорошенько перемешиваем. Далее разрезаем нашу ваниль пополам. И вынимаем наши семена. Стручку ванили никогда не выбрасывайте. Добавляйте сахар, и у вас в дальнейшем сахар будет более ароматным. Добавляем наши ванильные семена в массе. И все хорошенько перемешиваем. Далее добавим наше сливочное масло комнатной температуры. Все хорошенько перемещаем до однородной консистенции. И в нашу массу добавляем постепенно муку. Когда вы посмотрите, что трудно уже перемешивается, возьмите лопатку и уже с ней перемешивайте. Итак, на рабочей поверхности высыпаем немного муки и перекладываем на нашу рабочую поверхность. Посыпаем немного мукой. С мукой не перебашивайте. Добавляйте столько муки, чтобы вам было легко работать с тестом. Не перебаршивайтесь мукой, потом у вас будет такой очень твердый пирог. Нам не нужно этого. Обязательно убираем за собой. Перекладываем тесто на лоток. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть примерно 25-30 минут. Я, я забыл положить гусинку, так что... Постараемся сейчас положить где-то. Тесто наше отдохнуло. Смотрите. Ура! Теперь немного будем давить в тесто, чтобы она у нас получилась немного тоненькой. Теперь намажем яичным желтком. Хорошенько перемешаем щелток наш. Далее нам нужно украсить наш пирог. К сожалению, Павлида я не смогу тут нарисовать, но красивенькие узорики можно тут придумать. И отправляем наш клоч в заранее разогретую духовку при 190, можно и 200 градусов вверх-вниз. Порядка 45-50 минут Друзья, посмотрите Просто какая прелесть у нас Получилась Теперь нам нужно все это проверить Берем зубочистку И протыкаем посередине Вот так Открываем Она у нас должна быть сухой Если она у нас мокрая, нам нужно Испечь порядка от 5 до 10 минут Еще Затем берем решетку И перекладываем наш Красавец клоч на решетку. Затем нам нужно клоч, чтобы остыл при комнатной температуре до завтра. А на следующий день я покажу, что нам нужно сделать. Итак, настало утро. Теперь разрезаем наш клоч. Я показываю, как наша семья делает это. Начинаем. У меня тут такие заготовочки. Нам нужно теперь проколоть вперед. Итак, первое у нас пошло. Хафмери диване Это семь ангелов, помогающих Богу сотворением мира. Далее у нас идет Мелеки Таус, Архангель, покровитель резидов. Далее у нас идет Худанный малый святой, покровитель семейного очага. Далее у нас идет Хатуна Ферха, покровительница женщин и детей. Далее у нас идет гаван Изерзам, покровитель крупного рогатого скота. Далее у нас идет Меми Шуан, покровитель мелкого рогатого скота. Далее у нас идет Шермен Фехне, я из этого дома, который считается покровителем змей, что символизирует в разных культурах, в том числе и в христианстве. Мудрость, сила и любовь. Далее идет мой отец. Далее моя мама. Затем я. И в конце моя супруга. Если кто-то из домочадцев по каким-то причинам в тот момент отсутствует, его кусок для него откладывают. Если гусинка выпадет на долю божества или святого, то в этом году считается покровителем и заступником семьи. Соответственно, в течение года этот святой будет благословить эту семью. Если выпадет на долю члена семьи, то его считают благословленным Богом и этот год для него будет удачным и счастливым. Теперь разрезаем и посмотрим, что же у нас получилось. Вот посмотрите, какая красота у нас получилась. Теперь разрезаем на куски. Так, выпала на мою жену. Посмотрите, вот гусенька. Пойду сейчас и поздравлю ее. Вот и все, друзья, наш клоч готов. Посмотрите просто на разрез. Какой классный клоч у нас получился. Итак, показываю, как мы едим клоч. У меня тут йогурт, но вы можете использовать и сметану. Перекладываем йогурт в миску. И нам нужно раскрасить наш клоч. Берем кусочек, делаем вот так. Все хорошенько перемещаем. Даем настояться примерно пару минут, а потом едим. Ммм, Это шедевр. В этот праздничный день все езиты приветствуют друг друга радостными восклицаниями. Так что удачи, успехов вам всем. Если вам понравился этот рецепт, поддержите мой канал. Так что удачи и всего хорошего. Пока!